Дорогие друзья, сегодня у нас очередное видео. Сегодня ребята выбрались на реку с Серегой. Канал все обо всем ТВ. Серега там уже жерлицы ставит все. Я уже я уже выставился. У меня уже он первый загар. Он там он прямо первая жерлица. Пока только один вижу. Там пока тишина. Сейчас сходим посмотрим, что там есть или нету. Ну а вы не переключайтесь. Все, ребята. Посмотрим. Катушка не мотается. Не знаю, когда она клюнула, ребят. Ну ударил хорошо, ж просел туда это. смотрим что там, отмотала и бросила, вот щука была, но бросила, ладно, сейчас мы еще зарядим, мы ее выцепим погодка такая хорошая Ладненько. Так, ребятки, еще загарчик. Уже на другой стороне реки. Я буквально полчаса назад ставил жерьец. Иду сейчас по бураннику, прям удобно. Классно. Так, посмотрим. Катушка опять не мотает, гадина Не мотает Давайте посмотрим О, что-то Совсем мелкое, ребят Господи щуренок алин только за живца сажал мне газ а за живцом еще идти без сколько это попробуем на балансирчик погонять чего-то Ставим. Вот такой был что поймал, что, Серега? Убивала? Да. А? Да, да, да. а? тоже один я маленький щупак поймал. И там, на той стороне, но ничего не поймал. Самое интересное, что я у тебя вафли забыл в машине. Вафли. Ча, чай, чай нещем Тут окунь должен быть вот тут, где-то, в этой губке. Тоже запарился. Привет, привет. привет передавай. Здравствуйте. <смех> а что так близко? Я думал, ты хоть через одну бы. Нормально. Нет, у меня вот это вот средний. Вот этот. А -а. Первый, второй, вообще все полностью, полностью размотал. Хорошая, ночь была. А щуку вытащил, у нее из пасти вот, аж прям ве... это. Малек белый. Малек где? Малек вон. Будут сходить штучки три здесь. У него весь кончится. Ага. На улице ходить. Нет, а, -а, -а. Но, да, снег, а снег просто не обещали. Не обещали, пошел, блин. Гад. Теперь у меня однако будет. Все. Выйдем или отсюда? Да, выйдем что-то. Ну, да. Ты мужик здоров Да. Что? Да думаешь, все так много снега выпадет, что мы не да проедем. Да. Ну, сантиметров пять 7 доехать, там... Так, ребята, два загара вижу. Прошло минут 10. наверное. Как пробурился, балансиром дернул пару раз. Вот. Сейчас пойдем в ляне. А, на это пробурился тут мелко совсем был. Не короче, давай. много тяжело идти ладно смотрим нет вообще утащила в траву карась тут знатный карп то есть. крутой так ребят ладно смотрим ничего не крутит О, что было ушла а нет мелкой мелочь опять щипак вырежем нет я ну говорю тебя ты селунка серые рыбы нет ну-ка в той где балансируем, дергаем может она подошла я тут вот блин долго дрочил Ну-ка, я ещё сейчас балансир принесу, подожди. Видно, будет балансир, мой интересно. Мне холод тоже захотелось. Чувствительность на всю, диаметр глубины 9 метров. 9 метров тут? Вот ты балансир опустил. Я на виду? Вот, угу. а -а -а. Ну подергай. подойдет я, короче это балансир штурма, Наверное, да? да ты думаешь я в ней разбираюсь бля? я в ней сам как которые это а -а -а. что ли стоит не пойму так ребятки ладно побаловаются холодом сейчас пойдем жериться проверим Вон, три загара вижу уже глубине загарочек, может там все серьезненько. Вот, почти всю лескую ну Ох, куда? Мелкое что-то опять. конечно Сейчас посмотрим еще две бросила туда покусала и бросила вообще крупной рыбы нет я не знаю где рыба на Хотя, что там? Вот. холод все, забил? Нахто По нему непонятно нифига. Ну, может, пиздит там. мы блядь. А -а -а. Чё, будем да. Давай пойду за этим схожу за кружкой mm -hmm. за кружкой пойду схожу днем термост О. сереги он жарится симпатичное место я тут всегда ловил вообще не клюет странно Как говорит, рыба есть, мы ее обязательно поймаем, да? А, <связь> Фу, ли, Вафли купил, забыл у Серёги в машине. <связь> у вообще нарочно. плохая рыбалка. Это он нарочно так делает. Там вафли будет дом есть. Ну, я тебе их оставлю в машине. Ну, конечно, я вафлю не съест. Натька съест. Холод у Серёгины мы не поняли, что рыба показывает. Холод выкинуть, вот тут утопить его, вот поэтому, и всё. вообще непонятно, то глубину показывает, то не показывает. И сожжал, и таскай, рыба есть. Странно. У Дениски у него этот, палочки такие, знаешь. рыба подходит, а у него палочка, тык-тык-тык, и воблер видно, ну и вон этот. Ну это, практика, вроде. Надо вот, кстати, практики, они хорошие Надо, берешь Он Бывошный срок брал за пятерку, что Надо беречь природу, его. Да. Ты что-то вот уже привык, кстати, к этой фигне ко всей И Бывает, как мудак Куда бы было сердечко Целый день могу проходить спать в кармане. Ага. Такара, ты ты что, покупал специально, да? О, Кейс. Да. Ну, да. Катушка есть хорошая, такая такара. Катушка. Угу. всех рассветов может на Кунёво попробовать попробуем а ты на покупаешь на так ребята что-то вроде поклевочка так на ребятки не записалась как щуку тащил ну такая щучка небольшая килошная попалась на последнюю жертву что-то батарейка то ли замерзает то ли чё так вот ребят серёге загар. крутит. Пусть кайф заглотит, Серега Может траве стоит. С Молодец. У меня такие же есть Серёг. Он по-моему кразём подавил да -да -да -да -да. Сигалеток <coughs> Бедовик ну, В пачне леса, но он его все равно взял Разловил ты новые жальцы, да? Да. жалко. Исти за ним еще жаль. Или у тебя ведре лежит. Да я. Серега тут заморил щуренцию. О. Да, в этот раз у нас очень трудовая рыбалка. Да, да. да. Он заговорил все меня не клюет да, я хотел же домой ехать <смех> андрюха сказал на кило, кило с чем-то на кило сто может быть щучка сейчас я тоже пойду по своим пройду все видишь выход значит надо пройтись посмотреть но, значит, прикольнее кстати вот, это а, -а, -а. а что считай эти я за 1200 считай грубо говоря взял а -а -а. Или 400 рублей сумку покупать. Ну да. Сумку... Она же сумка сумкой уже? Да. А -а. Сумку я у Санька, но ну, армейскую. <клёх> правда это долго плакал. <клёх> Ладненько. Пойду я, пройдусь. Что-то набалансирует вообще. Вон, видишь, вот эти стопораты, вот они. А, -а. Ну, лишние, Ну, это, наверное, когда крючок или что? Ну, можно и крючок, когда насаживать, что-то. Что-то мне ну, все перепутал. Знаю. Посмотрим. Не до конца размотал. Мелкий-мелкий щупак был. Я его чувствовал. Так, ну что, ребята, собираю жерлицы, смотрю, тут два загара у меня. Ну, вряд ли что-то там, наверное, крупное есть. Сейчас снимем живцов. Выпускаю на волю. Сазанчики пускай в реке живут. Я их всегда выпускаю. Что их с собой брать. Давайте посмотрим. Скорее всего там ничего нет. Ну да, как я и рассчитывал. оттащил и бросила. Сейчас выпустим журсарство. Ой. Думаю, все говорите, что мы рыбу не зарубляем. сейчас и и уйдет. Так, ладненько. Щюрец сюда. Сейчас пока до, до того дойдем, потом буду сумку укладывать. Интересно может, посмотреть, что там. Кусты затащил, блядь, Вот затащила она. Охой. Еще щупачок. Все. Еще. Еще загарчики, ребята. Уже какой третий получается По этой стороне пока собираешь Там на той стороне еще вижу один нога Четвертый получается, там будет Этот третий Тут мы одну щучку взяли да? Так Всё, она оттащила и бросила она обманула обманула нас ладно так ну, что смотрим что тут ребятки Пипец. Мелкое что-то. Откусила! Откусила! Откусила что Не понял. Откусила, да? А, гадина! Первый раз с этим не откусил флюор карбон! Наверное, он уже коснуться был. Надо было ее проверить после той рыбалки. А, обидно. А вымотало все. Ну, не крупная. Такая. Кило плюс. Я не пойму, как она откусилась могла. Мелкая такая. Так, ну что, ребятки, закачиваем рыбалку. Надоело нам уже сидеть. Время уже два часа. Да, Серег? Да. Рыба не клюет. Не! Сегодня не наш день, как всегда. Да. Серега там поймал пару щучек. Ну там увидите на его канале. Да, заходите, подписывайтесь. Да. Все обо всем ТВ. Спросим да. вас в гости. Ну у нас так вот такая вот рыбалка, ребят. Ну что, рыба Очень дело водяное. Сегодня хочет клювать, завтра не хочет. Вот это вот правильно. Да? Вот в женский мозг это все забралось, что ну, да. мужик ходит на рыбалку, а не в магазин. Да, да, да. Это пришел в магазин, купил килограмм два, три. Но это неинтересно. Да. Ладненько, все, заканчиваем видосик, всем пока, ребят. Пока, пока. Давай. А? Я О, сори, птичка. Ну, Серег, давай, я мысленно с тобой, Серег. Ты Ну сейчас покурим посидим. А то вы, пускай жены видят, а то они все говорят, что мы отдыхаем, на рыбалку ездим, ничего не делаем. Слышь, Серег? Yeah.